Я вас поздравляю. Я вас поздравляю. вас Сегодня я еще раз сердечного приветствия, поздравить с самого искреннего уважения и благодарности за все, что делаете вы, Россор, самой церкви, для межконсульного согласия, для духовного возрождения нашей страны. Я знаю, как не просто приходить и церкви, особенно было первые годы рождения, ходили на разных. Как не просто было людям верующим стало вместе, но я никогда не забуду что наших тогда разговоров, как раз потому, когда в обратно возвращаясь к положению рядовых граждан нашей страны, прихожан русского храма других верующих, церквей как никакая другая организация чувствует это, поскольку она ближе всего на она работает с дает надежду. И вот этот настрой на моральную поддержку граждан России, он очень важен для нас. И я хочу еще раз вас поблагодарить за все, что вы делаете и внутри страны, и на международной арене, что для нас тоже очень важно, это укрепляет и.. Делает более эффективные усилия нашей страны, нашего государства. Международная линия. ее авторитет. Поздравляю вас с спасибо. спасибо. Я сердечно благодарю вас за теплые слова, которые сказали в адрес русских профессиональных церквей. Действительно, 15 лет, которые прошли, они были нелегкими. Потому что возрождать то, что было разрушено тоже но мы нашли те общие задачи, которые у нас есть с государством, с обществом. Потому что вы совершенно справедливо сказали, что действительно народ, ведь это церковь отдельна от государства, не от народа. И народ, который мы чувствуем биение в его сердце, и не только в нашей стране, но и за рубежом, потому что очень много раз. Россиян и украинцев и белорусов сегодня живут в разных странах и обращаются к нам с просьбой об приход, Потому что э, в к Русской Православной Церкви за рубежом люди, оказавшись в непривычном для себя условии, они чувствуют живую связь с и, э, поэтому так увеличивается количество наших приходов и наша вот задача, которую сейчас мы перед собой вот видим это увеличение вот этих приходов не мы открываем, а востребуем да. так же внутри, так и за рубежом и конечно межнациональный мир межрелигиозный мир в стране решение социальных вопросов сохранение тех памятников, которые остались и которые надо передать грядущим поколениям. Это все общая задача, которые... И спасибо, что здесь у нас взаимодействие и поддержка со стороны государства. И спасибо, что вы так много сделали для того, чтобы выкристаллизовались вот эти отношения между религиозными организациями. Я не говорю... Русской Православной Церкви вообще между религиозными организациями и государством. Потому что в решении общих задач мы партнеры, которые должны сотрудничать, помогая друг другу и поддерживая друг другу. Здесь у нас общие задачи, которые мы будем решать. Так было и так будет. Я хочу отметить, спасибо большое, Дмитрий Я хочу отметить, что количество приходов действительно кратно и русско православной церкви, и строятся все новые, новые формы, и иудейские, и мусульманские, возрождаются исламские святынии. В общем, работа набирает свои обороты, и причем становится все более и более основательной. Но, конечно, мы понимаем, что государство еще в долгу перед религиозными организациями, объединениями, перед церквами мы, уверяю вас, хочу вас заверить, будем дальше действовать в таком направлении, помогая и поддерживая наши организации и слушания. Спасибо за помощь, за поддержку и за понимание тех задач, которые стоят перед нами, а все это задачи общие, потому что благо государства, благо нашего народа.